Жопа! Рёбра! It's a bird! Я Я ебанутый? не тихо-тихо, я просто клоун! Ну, я хотел, чтобы первое, что увидит вашу иду, была моя молва. Да в чем проблема? Этот маленький босс уже иду, мы тебя мне забыл. Папка! Первый. Зривной ли у меня? Ну да. Есть такое дело. А вот он. Это был просто идеальный тортик. Да у меня ж пенис не взмок, как я спешу. Вы никогда не слышали шутку, от чего птицы нет птицы? Так я вам отвечу. Все просто. Мы не птицы, дружище. Да, очень смешно. Возможно, невозможно. Птицы улыбаются вам при встрече, но это не означает, что они рады видеть вас и вас. Раунд! Поздороваемся с Рэдом. Да пошел ты, Пидер! Привет, птицы, на которых нет. Пуху! Не хочешь? Рэд, не хочешь ли ты поделиться своей личной? Впрочем, круто с вами и не знакомиться. Могу и посидеть? Не торопись, Сиси.